В этой инструкции мы с вами оплатим подписку и забратируем несколько игровых комнат. Заходим на сайт RocketOn, раздел подписка, нажимаем купить, оплатить. Если вы это будете делать с телефона, просто нажимаем оплатить, вас перекидывает в ToneKeeper и вы в два клика совершаете оплату. Если вы это делаете с компьютера, либо как я с планшета, можно открыть просто камеру и отсканировать данный QR-код. Я сканирую QR-код, у меня открывается ToneKeeper и все данные сразу же я нажимаю подтвердить оплату, ввожу пин-код, все, деньги отправлены. Ровно 15 секунд, ничего сложного нет. Обратите внимание, что оплату нужно производить исключительно в сети ТОН. Если ваши ТОН-коины находятся в другой сети, используйте мосты для перевода в сеть ТОН. Для этого есть инструкции. Также для тех, кто не знает, как установить Тон Кипер, как пополнить его, есть все инструкции в разделе «Обучение». Вот так вот за 10 секунд я оплатил подписку в автоматическом режиме. Для тех же, кто не может отсканировать QR-код, внизу есть данные для ручного ввода. Вы можете скопировать адрес сети Тон, укажите обязательно текст сообщения в комментариях и, соответственно, сумму, которую необходимо перевести. Так как я уже оплатил, я нажимаю «Я оплатил», нас перекидывает следующий раздел, где мы ожидаем оплаты от 1 минуты до 1 часа может занять данная процедура. Но в основном это происходит очень-очень быстро. Итак, подписка успешно оформлена, тем самым мы активировали себе первую игровую комнату. Итак, нажимаем «Ок». После того, как вы оформили подписку, вам активировалась первая игровая комната. Если вам необходимо активировать дополнительные игровые комнаты, вы заходите в раздел «Донат», выбираете комнаты, которые вам нужно активировать. Допустим, я хочу К2 и К3. 24 тона к оплате. Оплатить. И точно так же. Открываю камеру телефона. Открывается тонкипер, Подтягиваются данные. И я оплачиваю. Все, оплата произведена. Нажимаем «Я оплатил». Ждем подтверждения. Успешно. Супер. После того, как мы оплатили необходимое количество игровых комнат, мы переходим в «Ракетон Pro в раздел «Кошелек» и видим на балансе 24 тона. А где же наши 5 тонн за подписку? Здесь мы можем увидеть в истории операции, что у нас подписка уже активировалась и 5 тонн коинов списались с баланса. Соответственно, в разделе «Кошелек», в разделе истории операций, вы можете видеть каждую операцию, каждое начисление, каждую оплату. Соответственно, и вот здесь в разделе «Кошелек» мы видим наши 24 тонна. И мы можем сейчас перейти в «Игровые комнаты» и точечно активировать «Комнату 2» и «Комнату 3» и деньги спишутся с кошелька, и игровые комнаты будут активированы.